Всем привет, с вами я Настя, сегодня мы будем играть в казино на Mazinger РП четвертом сервере. А перед началом данного видеоролика хотела бы вам порекомендовать канал Гусяра. Пацан реально снимает годные видеоролики, старается над смешным контентом, а канал он создал всего лишь 7 месяцев назад. Если вы такие же целеустремленные, то подписывайтесь на его канал, он ждет каждой подписки. Итак, мы приехали к казино города Южного. Сейчас мы зайдем и надеемся, что здесь есть люди. Здесь, о, очень крутая атмосфера, очень много людей. Поэтому давайте сегодня попробуем поднять свои денежки. Итак, ходайся у нас ставка 100 тысяч рублей. Сейчас мы кинем. И у нас 11. Мы выиграли. Мы выиграли 400 тысяч. Просто тупо поставили 100, выиграли 400 Отсчет начинается. Мы будем кидать, когда будет 9. И у нас выпало 5, а у него 7. Отрыв не очень большой. Нужно было просто немножечко попозже кинуть. И 34 тысячи у нас минус. Кидают нам 64 тысячи. Плюс 64 тысячи. Итак, нам кинули 50. Плюс 50. Отличное начало. Итак, давайте сыграем на 50 тысяч. Мы опять выиграли 50 тысяч. Это отлично. Я кинула 50 тысяч. Плюс 50 тысяч. Просто изи мы поднимаемся. У нас просто 1998000. Я кинула 50. Я выиграла 50. Снова играем 48. Минус. 150 тысяч. Плюс 150 тысяч. Итак, я кинула 100 тысяч. Минус 100. Минус 100 тысяч. еще 100 тысяч. Принимайте. Минус. Нам кинули 79 тысяч под крысу. Плюс. 200 тысяч. Плюс. Плюс 200 тысяч. Е. 100 тысяч рублей. Минус 100. Кидаем 200. Ничья. Кидаем 200. Плюс 200. Просто тупо поднялись. Я в шоке. У нас снова 2 миллиона. И нам кидают 2 миллиона. Нет. Итак, сейчас мы сыграем нашу последнюю ставку. 50 тысяч рублей. Плюс. Просто тупо поднялись сегодня в казике. Ссылка на лаунчер будет в описании. Это просто бамбезный супер лаунчер. А если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И до скорых встреч. Всем. Пока.